Чи, чи Ай! Тут и война поберешь, хоть берега часто путают. В линии на схеме отчарчивают судьбы, да! Снизу серой ветки, до да верха зеленый. Знаю, чем дышат пацаны с районов. А будто я в крови люди скетовские папки. Джинсы в спортивке, кепки в Вс отдая в столичных подземельях Всем привет, всего развиться на теле Если от вам в теме, что делается, дело на метро. удали по устрых законно ночь не лобну Стать мой став на ринг тон, на улыбу я добрал Друзья, открыт мой дом, если копнул на меня за спиной кому-то с дуру, то я тоже могу, как ты залетит Твоя под так все с пасморным лицом. Ты стоишь и мермишь ну как ты всего лишь страт. Она мне была по вкусу под Правильные строки вертянутся руки. Я знаю тебя, прям чувак, прибавь колонка, шубка. Головой в таске, если радует тука. И повторяй со раз, Весь серый я в будни. правильные строки вертянутся руки. Я знаю тебя, прям чувак, прибавь, колонка. Я духа, И повторять одною раз весь серые будни. Нашел калготы, так и не делаю трэп. С первого слона начал читать рэп. Не толкал на уклад слона негр крэк, но не смыкал ты больше пока, по ароматный кофе в турке Девочка в постели с красивой тихуткой Я люблю краски такова моя натура Так разым чертям Эти серые будни Под правильные строки вертянутся руки Я знаю тебя прям чувак Прибавь колонка юка Головой в так если радует тука И повторяет за мной разве серые будни Под правильные строки вертянутся руки Я знаю тебя прям чувак прибавь колонка я духа, и повторяю за мной